Hi everybody. Привет! Это Darcy Online, образовательный проект, с которым вам легко, действительно легко будет выучить английский язык. Finally you have found us. Существует великое множество онлайн-школ, которые обещают вам выучить английский язык за рекордно короткое время. Месяц, день, неделю. Все это, если честно, не соответствует истине. Почему? Yeah. Yeah! Ну, для начала, потому что изучение английского это lifelong process, процесс, который длится всю жизнь. Однако, не стоит пугаться, потому что сегодня Дарси расскажет вам, как действительно не страшно и просто можно выучить английский язык. Во-первых, стоит понять, что английский это не язык, а огромный, огромный, huge пласт культуры. Насколько он огромен, наверное, вы даже вряд ли себе представляете. Список кино... Только кино на английском языке насчитывают более двух миллионов тайтлов, среди которых наверняка есть ваши любимые. Причем, даже не неважно, кто вы и сколько вам лет, уверяю вас, все ваши любимые фильмы на самом деле сняты не на русском языке. Ну а все ваши любимые актеры, вы удивитесь, говорят не по-русски. У них прекрасный бархатный голос и тембр. но вы только послушайте. Разве это не здорово? Все премии, награды, фестивали тоже проходят на английском языке. И, кажется, самый качественный русский перевод, к сожалению, убирает львиную долю атмосферы этих мероприятий. Точно так же, в принципе, как и просмотр кино в русском дубляже. Вы, мистер Любовский, а я дюдя, так меня и зовите. Но ладно атмосфера, большинство авторитетных изданий, статей и исследований – тоже прежде всего доступны на иностранном языке. Может быть, как раз тут будет весьма уместно упомянуть тот достаточно банальный факт, что английский — это самый распространенный, самый распространенный язык на Земле. Только вдумайтесь, на нем говорят более полутора миллиардов людей. Миллиардов. Другими словами, английский стоит выучить хотя бы потому, чтобы вовремя получать достоверную информацию. Во-вторых, английский язык — это модно. Вся наша эстрада, кино, сериалы, музыка, по большому счету, и вы, наверное, об этом знаете, копируют западные тренды. Иногда выходит хорошо, иногда не очень. Но и одежда, и стиль, и вкусы, все идет с запада. Так уж и индустрия. Так или иначе, формула весьма простая. Если ты хочешь быть в тренде, то на самом деле ты просто хочешь знать английский язык. В-третьих, английский язык это не сложно, а интересно. Особенно, особенно, если тебе интересно быть необычным. Всем нам в той или иной степени хочется немножечко быть оригинальными, правда? К удивлению всех ваших друзей, вместо блин говорить дээм. Ну или ошарашить учительницу в школе, сказав I got you, Английский язык куда более импульсивный, чем русский. Поэтому, если вам интересно кривляться и жестикулировать так, как, например, ваши любимые герои Марвел, почему бы не начать обучение прямо сейчас? Кстати... И это, между прочим, лайфхак относителя языка. Чтобы поставить себе произношение и не стесняться своего акцента, достаточно все, чтобы вы мне говорили на английском, говорить с улыбкой. How do you do? How do you do? Hi, this is Darcy Online. Или, hi, this is Darcy Online. Вот и весь секрет. Четвертое. Английский — это несложно. По некоторым данным, это вообще самый легкий язык для изучения. В рейтинге самых легких для изучения языков он стоит на третьем месте. На третьем. В нем нету родов, нету падежей. И грамматика на самом деле легкая и понятная. Потому что все глаголы в нем изменяются только в третьем лице. Ну и слова в нем короткие, в отличие от немецкого, да или даже русского. Ну а пятая причина, по которой вам не будет сложно учить английский язык — это Дарси. Теперь мы есть друг у друга. Присоединяйтесь к нам, будем вместе изучать новый язык.